Здравствуйте, я Валя. Встречаюсь с парнем по имени Дима. Наши встречи длятся на протяжении двух месяцев. Это незначительный срок для того, чтобы узнать друг друга. Многие моменты, которые становятся известными при общении, мне нравятся. Однако есть такие, от которых я торможу и слишком напугана ими. Я была ошарашена, когда узнала о том, что молодой человек разведен, имеет сына, исправно платит алименты, если может, и дополнительно помогает в финансовом плане. Да и оставил он жену и ребенка из-за тяжелых отношений, из-за недопонимания внутри семьи, а не потому, что встретил и полюбил другую женщину. Об этом я услышала из уст Дмитрия в самом начале знакомства. Потом подробно узнала о нюансах их расставания. Из его слов следует, что жена была скандальной. женщиной, ревновала, просматривала телефон. При встрече с подозрительной представительницей женского пола могла наброситься на нее и в чем-то обвинить, закатив истерику. Ссоры не нужны были сыну. Любовь пропала, Дмитрию пришлось бросить семью. После расставания с женой он связал отношения с девушкой. Небольшая семья просуществовала приблизительно полгода. Валерия, так звали избранницу, обладала красивой модельной внешностью и фигурой. На это и обратил внимание молодой человек. Работая моделью, держала себя в порядке, что требовало большой суммы денег. Парень из небедной обеспеченной семьи имеет личную долю в цовском бизнесе. Помимо Димы, у девушки было еще трое мужчин, с которыми она завела романы ради богатства. Крутилась с ними не стесняясь. Веселит то, что Валерия ничего плохого в этом не видела. При расставании обвинила Дмитрия в консерватизме и отсталости от жизни. Назвала далеким от практики вольных отношений. Свободная любовь распространена в европейских странах. Другими словами, мой избранник имел за плечами буйную жизнь. Все бы ничего, да только полмесяца назад бывшая Апасия начала надоедать телефонными звонками и письмами. Просит прощения за свои неправильные слова и поведение. Утверждает, что Дмитрий был единственным и неповторимым мужчиной в ее жизни. Пришлось познакомиться и с экс-супругой с сыном. Представляет собой милейшее создание, слащавое и любезно. Их цель – завоевать сердце Дмитрия. Обе они с акульными зубами. Нужно иметь характер стервы для сражения с ними. Чувствуй себя маленькой рыбкой. Нужно научиться владеть собой, чтобы не потерять возлюбленного.